Мне очень понравилась организация. Во-первых, было очень приятно, что меня встретили, это было неожиданно. Я не первый раз участвую на конференции, это третий раз. Я был в Сочи, я был в прошлом году здесь, в Санкт-Петербурге. Рифт с Полковой я знаю, наверное, уже лет 20. Могу сказать, что это профессиональная команда, и вы действительно профессионально умеете организовывать все, что, за что вы беретесь. Полезным, я много интересного услышал, в общем-то, казалось бы, что можно еще услышать об авиации и IT-технологиях, оказывается, можно. Были интересные выступления, очень полезно. Я доволен, что я приехал. Наиболее интересным была, наверное, тема, где рассказывали про DCS выступление Русса Александровича э, про ИАТА э, выступление про ЦРТ выступление про визиря это э, сервис визирь